Однажды Шанкаран Пилай отправился в Гоа. Он прогуливался по пляжу, и там увидел, как что-то торчит из песка. Просто из любопытства он накнулся и вытащил из песка лампу. Он взял ее и начал протирать рубашкой, чтобы очистить ее. И внезапно перед ним появился джин. Джин сказал, «Проси любые три желания. Ты освободил меня, поэтому у тебя есть три желания. Проси, что хочешь». Шанкаранпила удивился. Ух ты! Целых три желания. Он сказал, «Я хочу Феррари красного цвета». И прямо там, на песке, появился красный сверкающий Феррари. Джин сказал, «Хорошо, каким будет твое второе желание?» Шангаран Пилай ответил, «Я хочу 10 миллионов долларов». И на заднем сиденье Феррари появилось 10 миллионов долларов новенькими хрустящими купюрами. Джин сказал, «Давай, скажи свое третье желание». Шанкаран Пилай ответил, «Я хочу, чтобы женщины не могли передо мной устоять». И он превратился в коробку шоколада. <смех> так что, когда что-то настолько вам дорого, я не хочу в это вмешиваться. Посмотрите, я сделан из шоколада. Видите, из темного шоколада. Так что... Сам по себе шоколад не вреден, но, к сожалению, вместе с ним вы потребляете слишком много сахара. Именно по этой причине от него столько проблем. У тех, кто есть шоколад, много проблем из-за большого количества сахара, которое они потребляют. Если бы вы могли есть только шоколад, он является определенным видом стимулятора, очень необычным стимулятором. У него есть свои положительные качества, и... Вообще-то он может улучшить работу мозга. Правда, ваш мозг будет работать немного лучше после употребления какао. Но не с таким количеством сахара. Сахар все портит. Если вы возьмете просто какао, если вы съедите какао-бобы, разжиете их, После того, как привыкнете, это очень даже неплохо. Жевать какао-бобы очень полезно. Черный перец и какао-бобы в чем-то схожи. В Индии мы используем комбинацию из меда и черного перца для решения множества проблем, которые есть у людей. И это дает чудесные результаты. Какао имеет похожие свойства, но без жгучести. Есть и 100% шоколад, но, возможно, большинству из вас он придется не по вкусу, потому что он горький. Если вы можете употреблять его без сахара — хорошо, с минимальным количеством сахара тоже хорошо, но обычно шоколад, доступный на рынке, содержит слишком много сахара.